Всем привет! Меня зовут Ирина Шкодрина. В TronTunder я работаю уже 12 дней. И сегодня я бы хотела сказать, что многие боятся криптовалюты, боятся устанавливать кошелек TronLink на свой э, компьютер. Можно на компьютер, можно еще на что-то. Но в принципе с ним работать довольно-таки несложно. Но хорошая новость для тех, кто все-таки боится с этим кошельком работать. Буквально на днях, а у меня вчера появилась в Пайере, в кошельке Пайеры, новая криптовалюта. Это трон Вот красным горит. Ее также можно прописывать, эту криптовалюту. Вот кошелек, пополнить, если копировать адрес. И его указывать при регистрации. На него к вам будут приходить деньги. И также вы будете э, пополнять свой кабинет с этого кошелька. Как его пополнить? Это или через BestChange, или же завести доллары, как пополнить можно из карты и как угодно. И также можно обменять, если у вас есть доллары, выбираете доллары или рубли, что у вас там есть на балансе, и меняете на, вниз опускайтесь на трон. Комиссия берется минимальная при регистрации всего лишь два терекса или трона. Это 20 центов, а сейчас 18 центов, потому что трон сейчас стоит 9,3 цента. То есть 9 центов примерно стоит. Так что вот такая хорошая новость. Учитывайте это. Также еще вопросы задают по мультиаккаунтам. Можно ли делать регистрации, 2-3 регистрации с одного ip адреса? Да, можно. Даже сам основатель Джон Майер, нет, э, Жак Пьер Роденмайер, извините, говорит о том, что можно создавать под себя для семьи мультиаккаунты и выводить на один и тот же кошелек. Не надо их кучу создавать, пайеров и так далее. Просто другая почта, другой будет у вас IP-адрес, а кошелек один и тот же. Так что, надеюсь, была полезна. Хотелось бы сказать, что вчера, вот, например, я вывела за один день история транзакции 40 долларов. Так, вот, 403 TRX. Я выводила 806, а 40 долларов пришли мне на баланс за один день. Это вообще бесподобно. Так что смотрите, зарабатывайте. Можно приглашать, можно работать на пассиве. Это уже как кому нравится. На пассиве также капает, вот у меня, например, 1263. Это уже столько, сколько я вела в проект. А всего я заработала 800 пополам, это значит 400 долларов я заработала за 12 дней. Да, я приглашаю, и моя команда работает, и всем нравится. Стремлюсь к тому, чтобы у меня сейчас в данный момент одна звезда, вот еще 1500 TRX и будет 10000, и будет вторая звезда. Но, ну, конечно же, стремлюсь к третьей звезде. Потому что вот эти монеты, которые даются при получении звезд, они со временем выйдут на биржу и равны трону, и это тоже принесет дополнительный доход. Вот так. Не проходите мимо. Пользуйтесь пайром. Добро пожаловать в команду. С вами была Ирина Шкодрина. Пока-пока.